Привет, друзья! В прошлых выпусках Эквистериологии мы начали разбирать айсберг франшизы My Little Pony». Первые два уровня мы уже прошли, верхушку и мелководье. Сегодня пора погрузиться еще глубже, в подводную часть этого айсберга. Начинаем! Вот тут начинается самое интересное. Через какое-то время, после знакомства с франшизой МЛП, многие также с удивлением узнают о существовании субкультуры Брони. Название, которое происходит от слияния английских слов Бро, Брат и Пони. Что означает братство Пони? Что же из себя представляет это самое братство Пони? На первый взгляд все просто. Всемирное сообщество людей, которые от всей души любят МЛП. С другой стороны, какого-либо общепринятого определения, с которым все были бы согласны, не существует. Одни считают, что Брони это любые фанаты МЛП, но ведь в таком случае броняшины считаются совсем стрёмные личности, которые ну никак не соответствуют образу братства пони. Другие считают, что Брони это те, кто научились дружбе благодаря МЛП, кого этот сериал смог вдохновить на что-либо. Но тогда получается, что те, кто умел дружить и до знакомства с МЛП, вдохновлялся чем-то другим и затем переложил это на МЛП, сюда не входит. Разумеется, это все неверно. Каждый случае индивидуален, ну и совсем радикальная точка зрения, где обязательно требуется всегда и везде соответствовать всем элементам гармонии – верность, веселье, щедрость, честность, доброта и дружелюбие. Но ведь таких очень мало, настолько мало, что для субкультуры не хватит. Лично я, кроме себя, находил, пожалуй, всего одного такого человека. Ох, oh, ну и путаница получилась. И ведь прикол в том, что истинные броняшные принципы неизменно начиная с момента зарождения на форчане в 2010 году и до сих пор предписывают быть толерантными. Это заложено в нашем главном лозунге любовь и толерантность. У нас не принято выгонять кого-то из субкультуры, исходя из собственного представления о ней. Это что-то вроде негласной гарантии, что любой нуждающийся в уютном сообществе найдет его среди нас. Просто у некоторых людей формируется та или иная репутация в бронекультуре, и этого вроде как достаточно для относительно мирного сосуществования. Лично на мой взгляд, как человека, который уже седьмой год занимается изучением бронекультуры, главным броняшным признаком можно считать искреннюю дружескую любовь персонажем главной шестерки МЛП и к другим броняшам, желание перенести все лучшее из арквеста в реальный мир, понимание ценностей элементов гармонии в качестве основополагающих моральных принципов. И Саморазвитие в данном направлении. Образ бронекультуры, показанный в документальных фильмах о бронекультуре в целом, сходится именно на этом. Учитывая разнообразие представителей данной субкультуры, были также попытки классифицировать броняш на группы. Согласно старой классификации, которая была принята субкультуре где-то в 2011-2012 году, броняши делились на целевую аудиторию девочки от 3 до 8 лет, паладином весьма аскетичный тип, навязывающий множество запретов, и дарки, к которым причислялись как любители понятия расчлененки, так и испытывающие сильное романтическое увлечение к поня... Я yes, um более новая классификация, известная как шкала бронизма, является градацией чувств, которые испытывают разные люди по отношению к поняжке. в центре шкалы находятся брони, люди, которые наслаждаются регулярным просмотром МЛП. в сторону красного цвета идут создатели контента, о которых я расскажу подробнее чуть позже в этом видео, вербовщики, также называемые евангелистскими брони, ну и клоперы, те, кто буквально анонирует на понячье порно. в сторону синего цвета идут Полуброни редко смотрят МЛП, но могут называть себя брони. Нейтралы, относящиеся к МЛП и культуре, равнодушно. Хейтеры ненавидят МЛП и броню культуру. И наконец антиброни. Те, кто ненавидит вообще все, что связано с МЛП и брони культурой. Нееет! в жопу пони? Здесь пони! Вы... Я, я тебя... не люблю в... пони! Я, бля, пони. На форуме пони! У меня на стене во ВКонтакте! Мне постят пони! Какие я? С... Какие? Пони, я... Ты это сказал? Ну а я же просто делю любителей МЛП на истинных брони, те кто искренне чтят броняшные ценности, и брони, те кто считает себя броняшами только лишь потому что увлекается пони контентом в данный момент, это как правило временный срез для них, а броняшные ценности их не интересуют. Также, довольно большой пласт для изучения составляет история бронекультуры. Да-да, бронекультура существует уже одиннадцатый год на момент выхода этого выпуска Эквестриологии, при этом развивается очень быстро и синхронно во всех странах, поэтому изучать историю бронекультуры очень увлекательно. Для затравки я перескажу самые значимые события по годам, а дальше вы уже можете сами изучить все это более углубленно. 2010 год, зарождение субкультуры на 4Chine. начало пиратского распространения мультсериала Friendship is Magic с фанатским переводом. 2011 год, укрепление позиций бронекультуры на онлайн-платформах, бурное развитие фанатского пони-контента, создание главного мирового новостного портала бронекультуры Эквестри Daily, принятие бронекультуры корпорации Хазбер в учет дальнейшего развития франшизы, в России начались мероприятия бронекультуры. 2012 год самый вдохновенный год в бронекультуре, когда было создано все то, что ныне считается классикой мировой бронекультуры. Создана главная миджборда бронекультуры Дерби Буру, а в России начался официальный показ мультсериала «Франч» «Пизменджек» на телеканале «Карусель». 2013 год, бронекультура продолжает расширяться по своей численности и по сферам деятельности. 2014 год, бронекультура становится мейнстримом, определение броняшек как фаната МЛП ставится под сомнение, так как МЛП теперь смотрят все, кому не лень, и далеко не каждого из них мы бы хотели видеть в своих кругах. Началась вторая веха бронекультуры, в русскоязычной бронекультуре планируется создание ТО «Магия Дружбы». 2015 год, Деятели из первой вехи бронекультуры повадились прекращать свою деятельность. То «Магия Дружба» начинает свою работу и приходит на смену некоторым из них. Открывается сайт магия где формируется полный каталог эпизодов сериала «Friendship is Magic». 2016 год. Шестой сезон мультсериала «Friendship из Magic» вызвал наименьший интерес среди броняж. В то же время пиратские копии официальных эпизодов МЛП начали удалять в ВКонтакте и на других российских платформах. Каталог эпизодов МЛП на сайте магия становится одним из основных платформ для просмотра МЛП в СНГ. 2017 год. Анонс фильма «Мой маленький пони в кино» очень вдохновил бронекультуру, а еще начались массовые сливы, то есть прежде времени выходы новых эпизодов MLP, включая и Friendship is Magic, и Quest Reguos, даже, собственно, сам MLP The Movie был слит в сеть до того, как его начали показывать в кинотеатрах. Потрясающий был год. 2018 год. Продолжение массовых сливов Больше половины восьмого сезона было показано преждевременно по вине различных дистрибьюторов. 2019 год. Новость о том, что девятый сезон Friendship is Magic завершает четвертое поколение франшизы, вызвала массовое уныние в бронекультуре, а объявление о прекращении мероприятия бронекультуры в России от основного организатора вызвало создание нескольких новых организаторов конвентов. 2020 год Броня культура начала очищаться от простых фанатов Мали тулпони которые на самом деле не были броняшами а только лишь смотрели сериалы Friendship из magic и другие официальные проекты четвертого поколения 2021 год броняши ищут вдохновение в материалах по MLP The movie 2021 и у них это получается несмотря на очень скромное количество официальных материалов с нетерпением ждут пятого поколения. Идем дальше. Атрибутом многих субкультур является особый слен. Субкультуры в Вроне это тоже касается. От броняш вполне реально можно услышать фразы типа с какого сена, во имя Селеськи, дискорд его знает, любые проявления нежных чувств мы называем няшностями. Приняшивать кого-то значит взять свои объятия, чтобы заняться любовью. Мы чувствуем себе дергей и поминаем дискорда легким словом, когда что-нибудь идет не по плану. А еще, как и у любой субкультуры, у броняш есть собственные традиции. Помимо крупных ежегодных фестивалей бронекультуры, бюджет которых исчисляется миллионами, куда слетаются броняши со всей страны, где имеется полноценная развлекательная программа и все четко организовано, есть также мелкие городские сходки, когда броняша с одного города дружно собираются где-нибудь в кафе или дома у организаторов. Также есть традиция носить желтую ленточку 1 сентября каждого года, чтобы могли находить друг друга в толпе, но соблюдают ее не все. Да и эффективно такой идентификации гораздо хуже, чем если просто нацепить броняшный значок или надеть футболку с поняшками. Ну и разумеется, броняши очень стараются не упускать возможности массово заявить о себе, ведь главное в бронекультуре — это сплоченность. Мы всегда выбираем МЛП во всяких телевизионных премиях и прочих конкурсах, мы голосуем за песню Сия Rainbow в хит-парадах, мы очень эффективно удерживаем свои позиции в пиксель батлах. мы приходим с плакатами с поняшками на первомайские монстра. Мы бережно собираем все упоминания бронекультуры в СМИ. Отдельно хочу упомянуть довольно милую на мой взгляд традицию смотреть 1-й эпизод первого сезона Friendship is Magic в последний день февраля, эпизоды про день сердечной и копыт 14 февраля, а эпизоды про день согревающего очага под новый год. Из всех алкогольных напитков броняша предпочитает Сидор, однако многие броняши не употребляют вообще, у кого элемент веселья всегда при себе, тому алкоголь не нужен. Многие броняши пишут фанфики. Это такие неофициальные истории. Среди сотен тысяч таких историй иногда попадаются полноценные книги. Их переводят на разные языки и даже издают в твердом переплете. Далее я просто зачитаю аннотации русских версий бестселлеров среди броняшных книг. Fallout: Question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 Подробности никому не интересны. Причины, как всегда, лишь нас самих. Мир был едва не очищен от жизни. Великая чистка, искра магии, выпитая копытом пони, быстро вырвалась из-под контроля. Дождь с пламени мегазаклинаний хлыну с небес. Целые земли, объятые огнем, бились в агонии, погружаясь на дно вскипевших океанов. Пони были почти стерты с лица земли, как вид. Их души стали частью радиационного фона, окутавшего Землю своим покрывалом. На Земле воцарилась тьма и тишина. Но это был не конец света, как предсказывали некоторые. На самом деле, апокалипсис стал всего лишь прологом к очередной кровавой странице в истории пони. В первые дни тысячи спаслись от ужасов Армагеддона, открывшихся в гигантских подземных убежищах, также известных как Стойла. Но когда они вышли наружу, их встретил лишь выжженный от пустошей. Всех, кроме жителей, стоило два. Ибо в тот день, когда небо пролилось магическим огненным дождем, огромная стальная дверь стоила 2 закрылась и больше не открывалась никогда. Категория 18. Fallout Equestria проект Горизонты. Давным-давно, в волшебной стране Квестри, на смену идеалам дружбы пришли алочность, паранойя, война. В итоге мир был уничтожен огнем бесчисленных мега-заклинаний, и цивилизация, какой ее знали раньше, перестала существовать. Но город Хуфинг. Он выстоял, мир раскололся, но зловещие пропитанные радиацией башни ядра. Остались стоять. Ранее центр научных исследований военного времени, ныне потрепанный временем дремлящий город, полный отравленных тайн и опасных сокровищ. Неуверенные в себе кобылы единорог, обремененные чувством вины, оказывается, втянута в паутину интриг Хуффингтона. Вместе со своей разношорстной и непутевой компанией она должна разгадать загадку более чем двухсот летней давности, прежде чем пустошь сломает ее. Категория 18 Розовые глазки. Маленькая поня, заблудившаяся во времени, попадает из зеленой солнечной эквестрии в мрачный постапокалиптический мир Fallouta. Потеряв все и вся, она отправляется искать маму. В надежде, что когда она ее найдет, все будет хорошо. Вот только пустыши плевать на любые надежды. Категория 18. Антропология повествует об очень странной единорожке по имени Лира. Всю свою жизнь она посвятила поиску любых свидетельств существования людей. И это стало одержимостью, поводом для беспокойства и жалости со стороны остальных конь. Но что если она права? Права во всем. Категория 0. Ксенофилия. Угодив в другой мир, человек по имени Ле Ро понемногу начинает осваиваться, обзаводиться работой, жильем и друзьями. Но ему еще многое предстоит выяснить о привычках и обычаях своих новых соседей. Категория 16+. Сломанная игрушка. Мир будущего с огромными гигаполисами и таким же огромным населением, в котором генная инженерия дошла до возможности конструировать существ описывать им память и программу, омолаживать и модифицировать тела. Так в будущем обрели новые жизненные материалы, фильмы и игры, когда корпорации стали выпускать живые игрушки. Теперь нередкость увидеть в кури, покемонов, пони и других сказочных существ в жестоком ютком мире где все они считаются лишь собственностью без прав, которые люди по своей неслыханной доброте то и дело используют как рабов, игрушек для детей и цели для своей богатой и больной фантазии. Здесь нет магии, только наука. Нет эквестрии, только мир людей. Пороки и жестокость, безразличие и алочность. Вот что переполняет тот, а фактически наш мир. Но одно всегда и во всех мирах остается неизменным. Дружба. Могущественная сила, способная повергнуть любое зло. Категория 18+. Фоновые пони. Меня зовут Лера Халстинс, и вы никогда не вспомните обо мне. Вы даже не вспомните этот разговор. Так и с любым другим пони, с которым я когда-либо общалась. Ведь все, что я сделаю или скажу, останется забытым. Какой бы текст я ни написала, лист останется чистым. Любое свидетельство моего существования, что я оставлю, исчезнет. Я заперта здесь, в Понивилле, по причине того же самого проклятия, из-за которого мне так просто забыть. И все же это не выдерживает меня от того, что я люблю больше всего от музыки. И если мои мелодии могут пробить себе путь в ваше сердце, значит для меня еще осталась надежда. Если я не могу доказать вам, что я существую, то я, по крайней мере, могу доказать, что существует моя любовь ко всем вам, к каждому из вас. Пожалуйста, послушайте мою историю, мою симфонию, ибо это и есть я. Категория 0 ⁇ С самого начала, как только начали выходить первые эпизоды эпизода «Trange is Magic», началась история фанатской локализации, в том числе на русском языке. Зачем она была нужна русскоязычным броняшам? Ну, поначалу официальной локализации вообще не существовало, она появилась более чем через год. А когда появилась, то броняшам мне понравилось качество перевода и сроки выхода. Когда сроки выхода стали более-менее адекватными, то качество значительно ухудшилось, как в плане перевода, так и озвучивания. Как результат, фанатские локализации востребованы и по сей день. Существует три вида фанатских локализаций MLP — субтитры, закадровые озвучки и дубляжи. Но если субтитрами занимается всего две команды, то закадровыми озвучками и занимается гораздо больше броняж. и эти самые озвучки и формируют отдельный плац в данном айсберге. Сколько всего существует закадровых озвучек, даже я не могу точно сказать. О а полноценных фанатских дубляжах хоть и было всего три за всю историю, у них настолько сложная история, что с различных точек зрения их становится уже гораздо больше, чем три. А ведь кроме них есть еще такие команды, которые занимались дубляжом только фанатских мультфильмов, но это уже совсем другая история. Немаловажным ремеслом в бронекультуре является музыка. Каких-то конкретных музыкальных направлений в бронекультуре нет. В нашем культурном наследии имеется более 50 тысяч музыкальных композиций в самых разных жанрах. Однако многие музыкальные произведения таки можно опознать как броняшные по нескольким критериям. От банальных сэмплов с голосами персонажей и очевидно упоминанию их именов. Либо название локации, если есть в до смысла песен, где поется о грубе и элементы гармонии, либо о событиях из МЛП. В область контерловских стенах шанинга держат в крепких копытах. Там свадьбу играют и поют песни. Зря ты выбрал Кризалис в невесты. в том числе фанатского. Расскажи снова утром. И о жизни бронекультуры а я понесать, Некоторые музыканты пишут музыку таким образом, чтобы идентифицировать бронекультуру на слух было невозможно. О том, что эта музыка броняшная, говорит лишь название трека и обложка альбома. И то не всегда. <музыка> Меня не покидает чувство, что я слышал его треки на DFM в году так 2012. -м. А вам тоже кажется, что вы слышали треки Арчи на обычном радио, не на броняшном? Пишите об этом в комментах. И тут у наших зрителей может возникнуть закономерный вопрос, а вот вся эта музыка, которая играет сейчас на фоне этого видео, тоже броняшная? Да, почти вся музыка, используемая в проекте квест и в большинстве других проектов на youtube канале ТО «Магия Дружба», относится именно к бронекультуре. К каждой рассматриваемой теме я стараюсь подбирать подходящую на мой взгляд фоновую музыку из всемирного наследия бронекультуры, при этом не не повторяя те треки, которые уже были использованы ранее в рамках данного проекта. В большинстве случаев мне это удается, ведь архива, который уже содержит более 50 тысяч треков и продолжает пополняться, хватит надолго в бронекультуре, принято свободно брать работу других деятелей для производства своего контента. В частности, броняшная музыка и изобразительные искусства используются ютуберами, в том числе и мной, как видите. А ютуберы, в свою очередь, также бывают с самого разного направления. Кто-то делает PMV, Нахал, не смей а кто-то сочетает пмв и ytp и получается ytp MV. Кто-то озвучивает комиксы, кто-то создает полноценные короткометражные мультики, а кто-то делает реакции на все вышеперечисленное, и это далеко не весь список. Что касается анимации, это на самом деле не только упомянутые короткометражки, но иногда полноценные неофициальные эпизоды МЛП и фанатские мультсериалы. Да, новые броняшные фильмы и мультсериалы выходят крайне редко, в среднем раз в год, зато становятся классикой мировой бронекультуры и даже образуют собственные фэндомы. Так получается, что брони это даже не субкультура на базе фэндома, скорее наоборот, множество фэндомов в составе субкультуры. На данный момент в брони культуры входят фэндомы таких официальных проектов как Friendship из Magic, Equestria Girls, Pony Life, комиксов от IDW, а также таких неофициальных проектов как Pony Move, Friendship из Witchcraft, My Little Portal, Fallout Equestria, Equestria Twar, War, Pony Hammer и наверное еще каких-нибудь, о которых я не вспомнил пока писал сценарий. Кстати, про Fallout Equestria, это ведь не только книга и попытки её экранизации, это еще и компьютерная игра, да не одна. В бронекультуре неплохо развит Game дел то есть примесло разработки компьютерных игр. Помимо как минимум двух игр по книге Fallout Equestria, существует также десяток других интересных игр Fighting is Magic, позже переименованный в The Fighting Heart из-за проблем с копирайтом, Equestria at War, Delirium, Ambient White, Legends of Equestria. Force Game, Sherlock Twine, Malle Караоке и другие. Программирование электронной культуры это не только игры, но еще и сайты, социальные сети и новостные порталы, специализированные информационные ресурсы и даже искусственный интеллект. Вот, например, этот сайт сам генерирует изображение поняшек. А этот сайт озвучивает тексты голосами многих персонажей из МЛП. Правда пока что только на английском. Искусственный интеллект применяется броняшами не только в веб-сервисах, но и в робототехнике. Вот, например, Свитибот от российской команды Электроброни. Конечно, это еще только прототип, который вот уже много лет активно разрабатывается. В массовом же производстве находятся вещи попроще, зато их очень большое разнообразие. Печатная продукция, одежда, аксессуары, посуда, предметы интерьера, игрушки, эм, в общем, много всякого. Деятели бронекультуры, занимающихся материальным производством, мы называем крафтерами, а продукцию мы называем мерчом. При этом крафтерский мерч оказывается более качественным и разнообразным, чем лицензионный. Особенно большим спросом у крафтеров пользуются мягкие игрушки. Броняша скорее предпочет заказать мягкую игрушку у крафтера, чем купить игрушку в магазине. Пусть это и в 6 раз дороже, зато в ней максимально точно будут соблюдены пропорции, используются качественные материалы, и кьюти-марка будет с обеих сторон в броне культуре также очень развито пиратство. Реально очень развито. Стоит официальным дистрибьюторам случайно открыть доступ к эпизодам, который еще рано выпускать. Буквально на несколько минут. Так все. Сто процентов найдется как минимум один броняша, который успеет его скачать и распространить. Стоит в какой-нибудь Астралии или любой другой стране указать в телепрограмме эпизоды, которые еще не вышли в США. Так все. Броняши будут стримить эти эпизоды на весь мир и записывать для дальнейшего распространения. ...странение. Я называю это посливом, послевым. Пристальные наблюдения за первоисточником и моментальные реакции на появление нового контента. А есть еще и хакеры, которым неоднократно удавалось утащить рабочие записи по еще не вышедшим эпизодам. Как на форчане умудрились выложить дистрибутивную копию MLP The Movie 2017 года, которая предназначалась для показа в кинотеатрах за три дня до того, как он был впервые показан в кинотеатрах, меня до сих пор впечатляет. Ну и разумеется, WebDuel Рипа из iTunes, тех эпизодов, которые уже вышли официально, в течение суток попадает в открытый доступ, и мы это воспринимаем как само собой разумеющийся с этим ничего не могут сделать, уж слишком продвинуты те броняши, которые тем самым пиратом занимаются. А лично я горжусь тем, что являюсь создателем и администратором одного из двух основных в русскоязычной бронекультуре пиратских сайтов. При этом именно он содержит наиболее полный каталог МЛП и пополняется раньше всех. К примеру, официальный русский дубляж выходит на нашем сайте еще до того, как его впервые показывают в большинстве регионов России и СНГ. А также мы внимательно отслеживаем неофициальные озвучки и субтитры. Подробности о том, как в целом происходят сливы и какой путь преодолевает пиратские копии МЛП, вы можете посмотреть в четвертом выпуске цикла «Авторские права брони Хазбер». А наиболее интересные конкретные случаи сливов я разобрал в выпуске «Как сливали МЛП». Так как количество всплывающих подсказок в видео на ютубе ограничено и они зарезервированы для дальнейших выпусков с разбором каждой представленной темы, ссылки на оба этих выпуска добавлены в конечную заставку, а также в описании этого видео на ютубе для тех, у кого конечные заставки не работают. Вот мы и разобрали подводную часть айсберга МЛП, осталось разобрать последнюю, глубинную часть, этим мы займемся на следующей неделе. Понравилось? Тогда ставь лайк и напиши в комментарии, что из того, что мы уже успели разобрать, тебе понравилось больше всего. И не забудь подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить заключительную часть айсберга. До связи!